Когда мне было 6 лет книге под названием «Правдивые истории», где рассказывалось про девственные леса, я увидел однажды удивительную картинку. На картине огромная змея, удав, глотала хищного зверя. Вот как это было нарисовано. В книге говорилось, удав заглатывает свою жертву целиком, не жуя. После этого он уже не может шевернуться и спит полгода подряд, пока не переварит пищу. Я много раздумывал о полном приключении жизни джунглей и тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картину. Это был мой рисунок номер один. Вот что я нарисовал. Я показал мое творение нормальным взрослым и спросил, не страшно ли им? Разве шляпа страшная? Возразили мне. А это была совсем не шляпа.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 Я думаю, у человека, в принципе, два очень торжественных момента в жизни вообще. Это появление в этом мире и уход. А вот между двумя мгновениями это то, что жизнь. И мы ее сами, эту жизнь по-крупному, должны определить самим себе. Найти свой путь, определиться, что у тебя... Лучше может, быть, может получаться. Это очень непросто. Ну и, ну, конечно, преодолеть свои слабости, свои недуги. Найти силы, найти мужество на принятие какого-то важного решения. Быть верным в дружбе, в любви, в согласии, в семье в этом мире, быть добрым. Вот, наверное. Ну, в общем, получилось так, что я где-то лет с пяти, наверное, с шести уже мечтал быть летчиком. Не просто летчиком, а летчиком-испытателем. И очень много читал. Ну, а затем, 57 седьмой год, первый спутник. А затем а, Лайка первая Живое существо в космосе. Ну и дальше естественный вопрос. Человек наверняка скоро полетит. И уже не просто стать летчиком-испытателем, а... мама спрашивает, кем ты будешь? Я говорю, астролетчиком. Так, вот уже, так, это еще до полета Гагарина. Ну, а затем, в общем, 61 год я студент университета на ФИСФАКе в Ленинграде. Но я уже начал понимать, что без аэроклуба, без аэродрома я, в общем-то, никак. И дальше, дальше получилось, что я бросаю университет, иду в ледное училище. Это вот как раз полет Юрия Гагарина. Все это вместе, все это. Было очень... Но ну, полет Гагарина ⁇ это был день победы для наших людей. Буквально по всей стране.